Приветствуем вас на канале Рехом дизайн Design Интерьера. Здесь ты найдешь много полезного для интерьера и все, что с ним связано. Если ты еще не подписан на наш канал, обязательно сделай это прямо сейчас. Мы обещаем, будет интересно и познавательно. Ну а сейчас перед тобой рубрика «Идеи и советы о Трихом», где ты узнаешь важные моменты и интересные решения по организации пространства в интерьере для больших и малых помещений. Бери на заметку! Пустое пространство отлично заполнит растения в напольном горшке. Оставьте привычку ставить предметы вдоль стен. Создавайте удобную и необычную планировку. Подиум. Отличное решение разграничить пространство и создать дополнительные места хранения. Холодные оттенки отдаляют, а теплые приближают. Используйте эти знания, чтобы добиться нужного эффекта. Если сделать акцент на дальней стене, например выделить цветом, мы ее приблизим, тем самым уменьшим глубину комнаты и как следствие сделаем ее шире. В больших и просторных помещениях самое место предметам искусства. Наличие больших картин, зеркал, статуй подчеркнут достоинство и статус, ну а маленькие аксессуары будут лишь нагромождать интерьер. Расставляя мебель в просторном помещении, продумывайте маршруты передвижения по комнате. Делите ее на зоны так, чтобы крупные и мелкие предметы не были хаотично разбросаны повсюду. Создавайте акценты и обыгрывайте их продуманной планировкой. Светлая гамма, открытые окна и больше света – верный способ расширить пространство. В однокомнатной или небольшой квартире отличной идеей будет совместить кухню и гостиную. Расширить пространство с помощью зеркал – самое проверенное решение. Хороший способ расширить пространство – это впустить в комнату больше света. А помогут в этом света пропускающие перегородки и прозрачная мебель. Например, стеклянный стол или пластиковые стулья помогут избежать лишних затемнений в интерьере. Для зрительного увеличения пространства выбирайте мебель на ножках. Легкость и воздушность будет обеспечена. В небольшой комнате используйте цветовую гамму не более трех основных цветов. Еще один хороший совет для маленьких помещений – габаритную мебель, например шкаф или диван, подобрать под цвет стен. Сопоставляйте телевизор с размером комнаты. Порой слишком большой ТВ, о котором вы мечтали, оказывается неуместным. Расстояние от телевизора до дивана рассчитывается по формуле. Диагональ экрана умноженная на 2,5. Раздвинуть границы поможет скрытое освещение. Увеличить высоту можно с помощью подсветки струящейся со стен на потолок, а расширить полы стены поможет подсветка, которая наоборот светит с потолка на стены.